Уважаемая аудитория, во-первых, я хотел бы поблагодарить доктора Говорона за приглашение на интересную... на интересную конференцию. Благодарю всех тех, кто решил задержаться перед перерывом на обед. Обещаю вас слишком долго не задерживать. В течение этих дней большое количество докладчиков говорило о клеточной гибели несколько даже терминов а, апоптоз, аутофагия другое. Поэтому моя цель заключается в том, чтобы представить эту сферу и объяснить ее значение в двух процессах. Формирование опухоли и э, уничтожение опухоли. Более... Двух пятьсот лет назад Конфуций сказал следующую фразу Как вы можете познать смерть, не зная жизни? И это верно. Что мы тут пытаемся сделать, наша группа, да, да, наверное, в течение всей моей карьеры, так это пытаться понять, как умирают клетки, какой механизм, регулирующий смерть, гибель. И это очень важно для того, чтобы понять, что необходимо делать для того, чтобы клетки выживали. И в течение многих-многих лет проблема клеточной гибели не оказывалась в фокусе исследователей – Рик Лохшен в 60-х молодой исследователь, он ввел термин программированная клеточная гибель. Таким образом, запрограммированная клеточная гибель был введен в 60-х. В семьдесят втором году вот эти три джентльмена опубликовали доклад Апоптос и базовый и биологический. Феномен с важными последствиями в кинетике. В начале 90-х Эндрю Вайли, вот здесь в центре представленный, показывал, то, что ни один из ведущих журналов не хотел публиковать это, это, это исследование, потому что это же неинтересно, как умирает клетки, кому как важно. Аристалл Корри был членом редакторского совета Капл британского журнала. Он убедил редактора принять и публиковать сейчас. Более чем 20 тысяч раз процитирована эта работа. В этой сфере за последние четверти века эта сфера очень много подверглась значительному развитию, многое количество феноменов в результате смерти область качественной гибели единственная которая имеет напрямую который посвящено две Нобелевские премии и косвенно другие первые до да, вар посвящено доктору сидну и бреннеру которого представил господин э, габибов и джону саустону за генетическое регулирование качественной смерти, а вторая Ешинори Ошуми за его обнаружение механизмов аутофагии. Вот эти две Нобелевские премии показали важность и важное развитие этого. Этой сферы исследований в, в, в том в первом 1972 -го года Мы хотели сейчас отметить, что гиперплазия может иногда быть результатом сниженного поптоза, нежели повышенного митоза. Вот это первое показание того, что определенным образом баланс между клеточным раз разделением, пролиферацией и гибелью, и в случае, если клетки не умирают, тогда они начинают распространяться, пролиферация намного быстрее происходит, накапливается в ткани, и тогда это становится опасным. Также здесь не видно, но ниже... Вместе с моим наставником, профессором Хансеном, в начале 70-х была опубликована нами работа, в которых мы утверждали, что отмечается тесная связь между пролиферацией клеток и апоптозой. На тот момент только два типа гибли клеток были известны методис и апоптоза. И Мы же предположили, что когда клетка... Э, и запускает механизм пролиферации, она приобретает это, это, по, по пути, что лучше погибнуть, нежели пойти ложным путем. Таким образом, дать это ложным, неверным образом кодированным клеткам и распространяться. Вот этот, вот этот доклад, опублико... это исследование опубликовано в 2000 году, называется Millennium Review». Первый обзор про клетки, опубликованный в самом начале, видите, 7 января, Дугласом Ханаганом и Бобом Вай... Вайнбергом, они предложили 6 физиологических изменений, которые могут привести к формированию опухоли назвали его признаки рак и одна из них является избегание паптоза пять из этих шести физиологических изменений также связаны с формированием доброкачественных опухолей а разница между доброкачественной и злокачественной Опухоль является метастазом ткани. И в 2010 году была большая дискуссия в литературе. А если из шесть этих физиологических изменений, на самом деле является важным для формирования опухоли? Мой комментарий во время этой дискуссии был, что не имеет значения, какая разница, это злокачественные или доброкачественные опухоль Даже потому что доброкательная э, опухоль – это дополнительный орган в теле. Это опасно. И очень часто доброкачественная опухоль становится злокачественной опухолью. И эти физиологические изменения очень важны для развития э, опухоли. Однако очень много времени появилось за это время. И прежде всего теперь есть гораздо... А больше модальностей, плюс к аптозису и к некрозису есть. Вот полный список. Вот вы можете посмотреть. Еще один термин синесенс. Все эти модальности делятся на две группы, типичные и атипичные. Не потому что они лучше, чем другие, а потому что мы теперь гораздо больше знаем теперь в этой области. А желтым цветом, обозначенным а также красным цветом, я отметил формы клеток, которые вовлечаются либо в прогрессию в развитии опухоли, либо в удалении опухоли. В 2008 году на основе публикации из нескольких групп исследователей, таких как Никрик Томпсон, в Америке Такмак, в Канаде, наша группа в Стокгольме. Мы опубликовали работу, которая показывала в самом начале этой э, статьи, было писано, что плюс к этому есть еще э, все больше свидетельств, которые говорят о том, что один из наиболее рано распознаваемых особенностей э, опухолевых клеток, их зависит от гликолиза для э, генерирования ATP, и это можно добавить к этому списку, и более того, в 20-х годах прошлого века вот Уарворк а, открыл ту гип эту гипотезу, но в то время меньше-меньше внимания этому уделялось. И только а, в начале этого века это стал своего рода ренессансом для этого направления. Следовательно, несколько групп исследователей и начали заниматься в разработке этой идеи. И затем в 2010 году я встретил Боба Вамберга и спросил его, а планируют они или нет опубликовать новую статью, касающуюся признаков рака, а он сказал, да, но мы это очень сложно пытаемся, но обычно осенью каждого года, а у нас есть так называемый ну, мозговой штурм в области исследования рака, где люди. С внешних лабораторий соглашается распределить своими данными и обсудить с нами наиболее важные тематики в исследовании рака То есть в 2011 году Дак Ханаган был приглашен для того, чтобы сделать основную презентацию и Саймон Переехал в Лозанну в качестве нового директора Института рака, и прежде чем мы встретились утром, я спросил его, так, как идет uh, публикация новой статьи. Он говорит, слушай, подожди пару минут еще, а", И он был первым, и во время его презентации он сказал, что он, его спросили об перспективах он сказал, сегодня пятница, он говорит мне, сегодня.. <millionlands> Новые исследования начинаются, они начнутся с новой статьей, в которых мы также представляем также дерегулирование представляем энергии клетки. И плюс к этим шести физиологическим изменениям, четыре еще были добавлены, и теперь у нас есть десять физиологических изменений, которые ведут к Морденису. Но только один из этих десяти является важным, значимым для э, уничтожения опухоли. И это э, сопротивляемость СЛДС, э, потому что э, вы должны в этом случае убить клетку. И также а несколько лет назад вместе с... Э, Ранее Мы опубликовали статью, в которой мы анализировали статью между СНИПС, и, что очень важно упомянуть сейчас, что есть некоторые индикаторы, показывающие на связь между СНИПС и риском рака. Нет прямой связи между этими двумя событиями. С другой стороны, были собраны данные, которые говорят о том, что антиопатетические гены вовлечены в развитие рака, и лучшим примером это является BCL-2, который передается с одной хромосоры другой, и это является признаком человеческой лимфомы. Важно сказать, что перемещение само по себе не провоцирует опухоль, но это является признаком этого а, типа. Опухоль BCL-2 имеет потенциал онкогенного, но он не может вызвать развитие опухоли без совместной работы с некоторыми другими видом протеинов. Есть также другие примеры, и очень важно сказать БСЛ-2 семейство протеинов, это семейство протеинов включает в себя больше, чем 20 протеинов. Они будут подразделены на две группы. Это группа, которая включает в себя подавление селдеск и группа, которая увлечена в активацию селдеск. И вторая э, – смерть клеток, которая называется бенечный 3. И это очень важно. И мы поговорим с ним в конце презентации. И это большая семья. И баланс между этим парациям очень важный э, для э, развития клетки. И для а, ну, убивания, уничтожения клеток опухи другая семья протеинов, это а, ингибитор, а, который характеризуется, а, транслокация одной кромосомы на другую. И в, этом, в результате вот этого а, перераспределения они взаимодействуют с так называемыми, э, и в этом случае, этот большой протеин является очень важным для формирования лимфомы. И снова это требует активации или функционирования нескольких протокогенов. Итак, вы видите вывод, Он на слайде здесь есть. А что же касается... Что касается а, а, других процессов, например, атафаджин, это до сих пор является большая дискуссия, представляет ли атафаджин. Механизм выживания клетки Или он представляет механизм смерти клетки а Вообще говоря, он может работать как подавитель опухоли, угнетатель И он может удалять такие как поврежденные органелы, А во время протозиса все... Остатки клеток просто а, удаляются из ткани, и они попадают а, либо в кровь, либо в мочу, и во время а, тофаджини все остается в лизосомах. А иногда это возможно, что лизосомы обеспечивают эти маленькие э, кусочки э, ДНК в качестве субстрата для метаболизма. И это опасно, потому что в этом случае. А, аутофагия э, является таким провоцирующим механизмом. И это очень важно для э, реального понимания э, функции аутофагии э, и уничтожения опухоли. И опять-таки есть несколько индикаторов, показаний, которые показывают а, мутации а, в различных а, а, атофагных генах, которые работают на различных стадиях аутофагии. И, и эти мутации а, связаны с определенными типами а, опухолей. А еще один тип смерти клетки это не проптозис, это новый тип смерти клетки и первые публикации показался, если я правильно помню, в 2007 году на эту тему. И некроптозис является регулируемой формой некроза, генетически регулируемой формой некроза, и он включает в себя действие двух компонентов вместе с млтл они вызывают некропнотическую смерть клетки, которая ведет к э, э, воспалению. И это воспаление может работать как индуктор, э, как э, запускающий механизм опухоли, но может в отдельных случаях работать как и, как и убийца опуховые клетки все зависит от ситуации в клетке наиболее важно то что в этом случае мы имеем дело с, с очень серьезным воспалительным процессом который включает в себя весь процесс клеточного иммунитета и другой тип смерти клетка сираптозис. это самый новый разновидность смерти клетки и он более э, часто встречается в почках и почечных заболеваниях, которые связаны с ферраптозисом, анекаптозисом а или к другим формам смерти клетки. Это полностью зависит от железа, а так называемые от смерти клетки и несколько других компонентов, которые могут быть напрямую регулировать процесс ферраптозиса, такой как эрастин и диффероксамин и как вы можете видеть здесь большое количество различных э, типов разновидности смерти клетки может влечено а в этот процесс и что наиболее важно мы можем использовать все эти механизмы э, для того чтобы уничтожать э, клетки опухоли но я сказал чуть забыл э, пару слов о Uh, uh, uh, мне кажется, вы знаете, uh, всю uh, эту... Uh... Этот разновидность смерти клетки. Uh... Вы не знаете, может быть, термин, анаитиса a... um, Это it's... It's a... форма <coughs> смерти клетки, разновидность, которая затрагивает зависимые клетки. И одна из характеристик является эта смерть в молочных железах после того, как процесс кормление ребенка заканчивается, когда мать перестает вырабатывать молоко, а клетки умирают из-за анаэкиса. Анаэкис изучен достаточно хорошо, и он играет роль в метастазах. И более того, он ведет к ПИ-53, и вот здесь вот не видно, тут у нас вот продолжение слайда есть, там мутирующие который блокирует процесс аутофагии и блокирует анукиз. То есть э, рак э, – это системное заболевание, э, которое характеризуется очень си, по простым фенотипом. Фенотип – это просто один из этих ненужных клеток. А с другой стороны, это очень сложный генотип. У нас есть несколько презентаций вчера и позавчера были, которые описывали все эти мутации в различных видах рака там и так далее. Но простой фенотип и сложный генотип. Почему раковые клетки так очень часто сопротивляются терапией? Это большой вопрос. И прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел сказать о том, что рак характеризуется недостаточно негативным регулированием роста клетки. Теперь я перейду к некоторым нашим результатам. Почему я решил обсудить эту часть, небольшую часть нашей работы? Вчера, во время кофе-брейка, один из наших коллег сказал мне, слушайте, какая разница, кому какое дело, до того, каким образом умирает клетка рака, наиболее важно убить эту клетку. И я выложил это утверждение сказав то что это не совсем правильно не совсем корректно потому что если например раковая клетка сопротивляется апоптозису значит ли это что мы не должны идти дальше и посмотреть Эта раковая клетка может быть чувствительны к другому виду смерти клетки или влияя на один вид смерти модальности мы можем увеличить или уменьшить вторую и вот говоря, на чем мы сфокусировались на протяжении нескольких лет, И я бы хотел вам дать вам просто два примера, которые не в том порядке, в котором они появились наша лаборатория, но таким образом они связаны друг с другом. И вот почему я хочу вам обсудить. С... А я, кстати, забыл сказать о том, что. Много лет назад, это было в 1995 году, когда мы показали, опубликовали статью, и в этой публикации было сказано то, что модуляция апоптозиса, и опять-таки в то время там только апоптозис и нетрозис, и они вполне могут быть вовлечены в качестве терапевтического принципа и применяться в будущем. И идентификация вот этих различных точек, которые принимаются решение, регулирует переключение между смертью жизни жизнью клетки, клетки, и они должны обеспечить большое количество молекулярных мишеней в широком диапазоне терапевтических выпадов лечения. И вот это мы говорили 20 лет назад уже, и смотря на различия стадии развития опухоли или генеза опухоли, мы видим о том, что инициализация, а клетки могут быть удалены более-менее без проблем. Мы знаем несколько случаев, когда опухоль исчезает сами по себе, и в то же время во время развития есть баланс а, между смертью клеток и ростом клеток. А следующая стадия это ангиогенезис. Это до сих пор является возможность а, у, на этой стадии убивать клетки рака. Вы знаете, есть несколько новых препаратов на различных стадиях клинических испытаний, которые могут повлиять на процесс ангиогенеза. Следующее ⁇ это метастазы. К сожалению, до сих пор у нас нет способов... А, а убирать метастазирующие клетки эффективно и правильно. Ну и э, лечение это э, химиотерапевтическими э, лекарствами, это, собственно говоря, то, что мы делаем по всей основе а, а дефекты в, в этой э, машине, механизме смерти клетки могут быть на стадии э, выполнения, на стадии продвижения а также э, в конце функционирования вот этого механизма исполнения есть несколько э, примеров BCL-2 Каспезис и некоторые другие ингибиторы э, очень важно то что есть э, э, есть различные клеточные модальности и вы можете просто повлиять на этот процесс путем либо э, ингибированием или активацией функции различных генов ну например есть связь между некроптозисом, нектозисом и связь из-за SBC2 а, а, протеины, которые могут регулировать апоптотические, смерть апоптотических клеток и аутофагных клеток. Есть несколько, несколько примеров, и то, что мы пытаемся делать в наших исследованиях, это мы пытаемся повлиять на этот баланс. И в качестве экспериментальной модели мы решили использовать, мы всегда вернее использовали легочную аденокарциному, и эти специальные рызы А легочная аденокарцинома является одним из самых распространенных. А, видов смерти клетки. И обычно аденокарциномы клетки довольно высокорезистивны к лечению. Более того, диагноз обычно появляется на третьей стадии диагностируется. И более того, есть некоторые виды лечения. Это опухоль очень резистивная. И пациенты э, умирают в течение последующих двух лет. И мы начинаем измерение аутофагии. И мы об, обнаружили о том, что э, уровень самоуничтожения аутофагии клетки, э, достаточно инкрационная клетка, гораздо более высокий. Это было задокументировано э, Микроскопическими исследованиями, а потом мы двигаемся к клиническим образцам. Мы увидели, были очень удивлены о том, что э, в карциномах там нет а, злокачественной ткани. 85% всей опухоли характерируются высоким уровнем. А, что говорит нам о том, что эти клетки выживают? Почему? Потому что очень высокий э, э, уровень атофагии. Много процесс проходит, разные шаги. И на первом уровне... Это показать регулятор EDG13 а 13 в следующем этапе формирования Он называется EDG7 соответственно мы приняли решение удалить оба этих белка и посмотрели на то, что может произойти с клетками легочной аденокарсиномы вот что, соответственно, произошло Вот видите, в отсутствии EDG7 АТК-7 наблюдает снижение в уровне ЛЦЦ-2 это нам ну, говорит об ингибировании аутофагии. Это также здесь посредством э, маркирования стейнинга от, выявлено. Мы тут все необходимые контрол методы контроля провели. Соответственно, я тут могу вам докладывать факты. Ингибирование аутофагии снижает активность особенность использования цисплотном, ну, ведь обычно клетки на обычные клетки аденокарциномы легких после воздействия цисплотном ничего не случилось, в присутствии АТГ7 ничего не происходило, когда АТГ7 убираем, то мы количество погибших клеток увеличиваем, вот это критическая часть характеристики, это означает, что Вычленение у АТГ-7 повышает чувствительность э, клетки к ДНК уничтожающим лекарствам. Вот здесь выходит на митохондрия, передается, потому что тема Рефлуоресцентность. Не хочу слишком много времени тратить на описание этого мероприятия, что особенно важно. Э, мы идем о формировании РОС, а говоря про РОС, э, конкретный v тип Особенно формирование супероксид вот соответственно падальщик радикалов гидроксид снижает гибель клеток, вызываемую цесплотином. Выводом из этой части является то, что ингибирование аутофагии посредством даунрегуляции от 7 облегчает э, апоптотический эффект цисплотина. Хорошо. Но если помните, мы АТГ-13 решили удалить, который является частью другого этапа развития аутофагии. Насколько ингибирование аутофагии посредством даунрегуляции АТГ-13 влияет на апоптоз и, к удивлению, мы не обнаружили того же самого, чего наблюдали в случае выделения удаления от ЭГ 7 Вместо этого мы обнаружили, что исключение от ЭГ-13 приводит к снижению пролиферации клеток. Другими словами, смерти гибели клеток не происходит, останавливается, прекращается пролиферация. Как это происходит? Мы обнаружили, что это отмечается и в цикли... на уровне циклина А. Это упрощает остановку Г2, что вызывается различными лекарствами, вреждающими ДНК. И выводом этой части является то, что посредством супрессии аутофагии в целом мы повышаем чувствительность клеток аденокарциномы легких к лечебному воздействию, однако в зависимости от того, какая часть механизма аутофагии мы удаляем из клеток, то дальше разные события могут уже вести к остановке развития, э, к, с одной стороны, уничтожения и гибели э, клеток раковых, с другой – остановка пролиферации. Ну, хорошо. То есть, подавление, плюс аутофагии, э, подавление аутофагии может привести к эффективной химиотерапии, когда апоптоз... Э, с, таким образом приводится снижение снижению к росту ретардации и так далее и тому подобное хорошо и понятно что все эти процессы основаны на функциях на функциях тех и других белков а какова цепочка взаимодействия между белками ведущая, ведущая к этим событиям Перед тем, как э, об этом рассказать, я хотел бы упомянуть события десятилетней давности, когда мой коллега в, в Швеции, сейчас профессор сельскохозяйственного университета Упсала, обратился ко мне с вопросом. Он изучал генетику елок. Ну и вы знаете, елки, ели для Швеции это большая денежная дойная коровы, это экономика. Поэтому чего они стараются, они стараются ускорить рост елок. Он сказал, что эмбрион елки содержит, не помню, 17 или 18 клеток, и все они, кроме од... все кроме одной, погибают, и только одна остающаяся клетка дает рождение этого дерева. В объяснение? Мой комментарий его простой. Классический пример запрограммированной клеточной смерти. А что делать? Необходимо исследовать процесс детально, вместе обликовали ряд. Да, Исследование в разных журналах. И пришли мы к деградум. Это комплекс, который от деградома, это важный комплекс за деградацию белков, ответственных за смерть этих 16 или 17 клеток. Забыл упомянуть, термин апоптоз означает, переводится с греческого «апаптос» лист, опа, «опадение листьев из деревьев». Так вот, эти опавшие листья, которые на Земле, они же от не упогибают. Апоптозический механизм в растениях не присутствует. В растениях клетки погибают, либо а, апоптозом или клеточным лизисом. Термин э, таким образом появился, но растения на самом деле от не погибают Поскольку механизм апоптозы в растениях отсутствует, только спазис в растениях не происходит вместо этого там имеется так называемый метакаспазис, то есть никакого отношения к Каспазису не имеет. отношения. Много лет назад ошибочно введены, и человек, который его ввел, знает, но сохраняется мета-каспазис. Мы показали то, что в данном эмбрионе активизируется метакаспаз, и нашли из субстрата был... Тутерстофилококковое ядро. Пару слов скажу об этом протеине. Мы подали соответствующий журнал Nature's of Biology и все, и все наши коллеги про критического анализа. Считаете ли вы то, что они похожи, тогда вам необходимо показать, что происходит с этим белком в клетках млекопитающих, поскольку мы работаем с аденокарцином или одного из пациентов просил соответствующий панель посмотреть помощника посмотреть, что происходит с этой панелью. В результате мы выявили клевашей этого белка. Но в, в, в клетках млекопитающих метакаспаза не происходит, поэтому обнаружили, что КАСПИ-3 мутированный. Если показываем, что если размер мутирует, то клеважа не происходит, а публично. далее, естественно, это было опубликовано, мы были довольны. Но вопрос остался, а что этот белок вообще делает в, млекоп... в клетках млекопитающих? Несколько слов про этот белок. Очень интересен компонентом является рисковый и, и транскрипционный активатор на самом деле. Ну и поскольку он содержит разные магические домены, в зависимости от того, какие, какой биолог взаимодействует с каждым из этих доменов, данный белок может принимать участие в транскрипции, сплайсинге и так далее. То есть многофункциональный белок. Хорошо. Ну и что с этим можно делать? На тот момент был опубликован ряд исследований, описывающих роль ТЦН в карциногенезе. В зависимости от связывания с разными белками он принимает участие либо в реакции полиферации, диагенезе и метастатировании. Далее мы просматривали на клетки клинические образцы, и мы были шокированы, когда увидели, что на всех клинических клинических образцах, которые мы анализировали, выявлялась повышенная экспрессия этого белка от 2 до 12 сто 100% показывали высокую экспрессию данного белка. Хорошо, что можно с этим делать. Мы э, провели селенцы из выключения этого гена. На эти клетки стали чувствительными естественно, в теле это такое невозможно, потому что белок играет в огромное количество событий. При, таком, при удалении этого белка мы же человека можем убить. Поэтому, что мы сделали, мы провели геномный анализ, генную экспрессию, и, как ожидалось, мы обнаружили 200 белков 150 которые вот внизу ну что дальше мои молодые коллеги показали мне вот эту таблицу и показали что на первом месте у нас белок под названием S100A11 я подумал, что шутит, Почему? Потому что за год до этого вместе с протеомным инструментарием коллега в департаменте протеомики в Каролинске обнаружил, что этот белок является таргетом, Цель Я попросил нас изучить его свойства. и обнаружил то, что этот белок связан с П-53, с ядром, дальше транслокация в цитозол. Соответствующее исследование публикуется. И потом мы у себя в вершине своего списка тот же самый белок вылезай начали изучать это очень сложная семья белков даже на это время тратить не хочется но я отметился что он связан с p53 удалили данные протеи последствий рнк рн и а и получили тоже событий которые мы наблюдали после удаления тсм то есть он даунстрим ниже находится тсм на его удаление ведет к функции функциям ТСМ. Опять-таки, этот белок исключить невозможно, поскольку S101 а ответственен за очень большое количество функций внутри клеток. Поэтому про либийоинформационные анализы. И обнаружили, что данный белок взаимодействует с клеточной фосфолипидом А2, который является частью орхидонного каскада. А тут, тут уже намного проще работать не с PLA2, а с метаболитом данного фермента. В результате ингибирования фосфолитазы, фосфолитазы А2 также связан. Мы провели всю работу, обнаружили механизм формирования суперкислоты и дальше вернулись назад. Исключение ТСН подавляет аутофагию. Помните, я говорил о подавлении аутофагии в, в аденокарциномах легких. Мы вернулись к этому. И таким образом, этот путь каким-то образом приводит к ингибированию аутофагии и делают клетки более чувствительными, как оптозы вернулись к клиническим образцам, как уже упомянул во 100% образцов у нас отмечалось высокое выражение Тудор, Стефилококк, ЯСН 82 С111 64 мы отвечали различие выражений Фосфолифазы ацпла 2 и химии Московского университета нам представляет соответствующие соединения, которые мы используем в тестировании. И сейчас у нас имеется последовательность событий, которое регулируют чувствительность адекарциномов легких к терапии. Не хочу пообщать, все это, все, что я рассказал, связано только с одним видом опухолей именно аденокарциномов и легких. Это новая функция ТСА. И на третьем месте нами были выявлены два других белка, которые мы изучаем сейчас. И, как я уже отметил, ТСН также принимает участие в регулировании метастаз. А именно этим занимаются вот эти белки. В завершении все эти 10 физиологических изменений способны работать как цели для того, чтобы убивать клетки опухолей. Некоторые уже утверждены. Uh, FDA EBT7, 307, 263, на Vitoklaks и АБТ-109 винитак на витоклакс. Единственное соединение, которое способно также. Uh, убивать э, с, соли, тиморс, опухоли. Последнее мы сейчас внимательно изучаем. Но сейчас ассоциированные премии Нобелевская совместная Джеймс Алисон и Тасоки ходжи же раковой терапии, заингибирование негативной терапии. Почему? Потому что такое воздействие PD-1 и CT-L4 введет к иммунологической клеточной смерти. И эта иммунологическая клеточная смерть может, в конце концов, трансформироваться в апоптоз или в микроаптоз. И уже имеется ля ряд медикаментов, которые могут использоваться для подобного воздействия. Некоторые уже утверждены в Food and Drug Administration Резюмируя Развитие рака, хлоректального рака проходит. Вот здесь вот разные этапы, и у... исключение опасных клеток может предо... остановить развитие опухоли. Если опухоль развилась, то другой набор реакций, которые связаны с разными механизмами клеточной гибели, может использоваться для воз... Для соответствующего воздействия на это хочу остановиться. Группа моя в Москве, наверху там Инна дальше. Вот, очень можно быть Владимир, другие. Вот это люди, которые помогают мне с клиническими образцами в Московском университете. А вот эта группа из Кралинского, вот моя Московская группа. И, соответственно, фонды, которые поддерживали подобную работу. Большое спасибо, Борис. И, возможно, один или два кратких вопроса до обеда. Да, пожалуйста. Большое спасибо за прекрасный доклад. Мой вопрос. Как думаете, каков основной механизм гибели, клеточной гибели определяющий определяемый ганглиозитой ганглиозитами в конкретном антителе довольно интересно выглядит полностью зависит от того ситуации когда ганглиоциты погибают это может быть не некраптозит там есть определенные показания это может быть связано с апопатозом есть тоже определенные показания к этому другими словами в зависимости от того в, ганглиоц... в каком разрезе рассматриваете смерть ганглиоцитов? И то же самое здесь, любая клетка может погибнуть в результате воздействия того или другого механизма. Скажем, выбор этого механизма гибели определяется как воздействием, так и ситуацией, которая в тот конкретный момент характерна для ткани. Борис, я хотела бы спросить следующее. Обычно общая схема бывает, которая показывает, что когда ДНК повреждено, есть возможно есть время или попытка. Есть, есть время проходит на попытку. Восстановление, э, восстановление ДНК потом апостол перестает работать. Вы же мне только 20 минут далее. если вдруг время еще дадите, я могу продолжить, дорогие коллеги. Коллеги, конечно, шучу. Проблема в чем? При повреждении ДНК клетки прини клетка принимает это. Это повреждение. И каждая индивидуальная клетка имеет свой собственный мозг. И мозг начинает принимать решение, как быть. И есть несколько вариантов. Первый – это признать... Признать это повреждение и, и, и поправить его. Второе, если механизм ответственный за восстановление, это в, ущерб повреждения хорошо не работает, то клетка продолжит расти с уже поврежденном состоянием, это опасно. Ну и третье, возможность. Клетка просто делится, проводит блеклеточное деление вне зависимости от... Того, что там произошли определенные повреждения, это приводит к отклонениям, но поскольку механизм смерти адекватно не работает, там возникает блок, и э, клетка не может... Э, Реализовать запрограммированную клеточную гибель одним механизмом, но не есть возможность реализовать клеточную гибель посредством другого механизма. Люди смотрят и говорят, что, ага, клетка резистентна на Ну и что? Для меня ничего страшного, давай попытаемся найти другую возможность обеспечить запрограмми реализацию запрограммированной клеточной гибели другим образом. Вот, пожалуй, единственный способ избавиться от развития опухоли, в противном случае ничего поделать не можем – Очень интересно, как вот позвученный пример деградации в растениях и в эукриотах также в дрожжах. Ну и, естественно, парк система в растениях, ну в дрожжах ее нет. Но это эволюционно в целом процесс в, рамк, в рамках деградомы. Он консервативен в целом, но с разными определенными различиями в в дрожжах, растениях даже в нематодах. Я же про нематод вообще ничего не говорил. Механизм деградации там, там тоже присутствует. Просто функционирует немножечко по-другому, нежели как в человеческих клетках. Но механизм там имеется, механизм очень консервативный. Большое спасибо.